Ты что делаешь? Я сейчас помою крылышки, высушу и начнем снимать. Вообще, кто-то готовит вот с этой частью, но у нас есть котята, это я котятам отдам. Нужно отрезать. В принципе, крылышки да, такие чистенькие. Если есть какие-то перья, нужно убрать. И надо помыть. Всем привет! Сегодня мы будем готовить... Куриные крылышки. Не сегодня, а завтра. Или как? Да, завтра. Завтра мы будем готовить куриные крылышки. До завтра. В общем, мы будем готовить куриные крылышки. Сделать мы это будем как бы ну, в два этапа. Сегодня мы просолим эти крылышки. И оставим до завтрашнего обеда. Крылышки помыть. высушить. Уберите лишние там перья обязательно. <laughs> Ни к чему. Если кто-то не отрезает, вот эти штучки не отрезайте. Оставьте, кто любит. Так, ну все, Крылышки я высушила. Теперь нам надо смешать соль и сахар. Надо, чтобы фракция вот, сахара и соли, в общем-то, была одинаковая. Чтобы не было соли больше, сахара меньше. То есть должно быть один к одному. То есть я беру ложку сахара, вот такую. И ложку соли. Они у меня одинаковые фракции. И перемешиваем. А ты, кстати, не сказал, почему мы крылышки-то делаем? А почему мы их делаем? Ну мы грудки-то все съели, а крылышков у нас собирали сколько? Семьсот здесь, да? Да, мы сегодня не приходим в магазин, они говорят нам. Вот мы для вас насобирали крылышек, во все время берете куриную грудку. Так, все есть. Ну все, и теперь каждый кусочек просаливаем. Соль, сахар, вернее. Вот так и вот так вот вдавите туда эту соль и сахар. Значит, смотрите, здесь у меня 700 грамм примерно крылышек. И ушло у меня 2 ложки соли и 2 ложки сахара. Вот так вот хорошо вотрите соль. Вот так. Все. Все, и накрываем крышкой. И отправляем в холодильник вот сейчас вечер. До, вот в обед я буду готовить где-то до часу дня. Итак, мы продолжаем. Это уже следующий день. Курица у нас засолилась. И выделился сок. Жидкость. Вот эту жидкость нужно слить. Крылышки нужно обсушить опять, чтобы они были сухие. Итак. Вот и, значит, что нам понадобится? Приправы. Вот все что вы любите орегана, сухой чеснок, у меня здесь грузинская острая приправа, какая-то овощная приправа, приправа для курицы, красный сладкий перец, черный перец, еще может быть я несколько сделаю острых там красным жгучим перцем обмажу и любое растительное масло. То есть вот приправы размешать. Добавить ну, сюда примерно 2 столовые ложки растительного масла. Масло любое, оливковое, кунжутное очень, наверное, вкусно будет. Растительное, подсолнечное. Ну, в общем, любое. Так все перемешиваем. Я сюда сейчас добавлю красный перец еще и черный перец. Аккуратненько все перемешать. Плиту уже мы включили на 200 градусов. Так, и берем вот... Высуш... А, вот что я забыла. Нужно каждое крылышко опалить. Если даже нет никаких там волосков, пеньков, просто опалить для того, чтобы придать такой вот... Ну, привкус дыма, что ли, я не знаю, копчености. Ну, в общем, сделайте это. Сейчас я покажу, у нас есть горелка. Значит, вот такая у нас горелка. Это сейчас можно, в общем-то... Ну, купить где, где угодно. И, если что, Леша оставит ссылку, где мы купили. И, значит, нужно опалить. Так. Вот, готово. Вот так вот все, значит, просушили, опалили. И смазываете, прям втираете приправу. Прям хорошо, прям вот втираете. Значит, втираете тщательно. У кого нет вот такой э, горелки, как у нас, можете сделать это при помощи газа. Газовой конфорки. Если нет газовой конфорки, спичками. И все. И вот так вот укладываем в противень. Вы можете просто застелить пергаментной бумагой, можете силиконовый коврик сделать. У меня здесь картофель, тыква. Я все смешала с приправами, немножко взбрызнула соусом, маслом. В общем, вот так. Рассказывать подробнее не буду, потому что и так мне говорят, что я слишком длинные видео, слишком много говорю. И вот так вот все крылышки укладываем. Вот так я уложила. То есть все, постарайтесь, чтобы было все как бы на одном уровне, чтобы нигде ничего не выпирало. Если вы оставили вот эти маленькие части, то вы их постарайтесь заправить вовнутрь, потому что если они будут торчать, они от температуры будут вверх смотреть. Они начнут подгорать и будет этот неприятный привкус. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Я поставлю сейчас на 30 минут. Вообще готовится примерно от 30 до 45 минут. В общем, смотрите, как ваша там духовка себя будет вести. В общем, сейчас ставлю на 30 минут, температура 230 градусов. Вот прошло 45 минут. Вот такие крылышки получились. Очень аппетитные, запах стоит потрясающий. Сейчас я разрежу, покажу, что они внутри все приготовились. Вот так. Вот такое блюдо получилось. Приготовьте обязательно. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Пока!